привет друзья подписчики моего канала просто зрители через пару дней Рождество, и 5 мы будем что-нибудь все готовить к праздничному столу я хочу предложить рецепт кальмаров приготовить салат даже нам не салат это скорее отдельно самостоятельно блюдо маринованные кальмары не знаю как вам а мне уже честно говоря поднадоели Обычный кальмарный салат там, с яйцом и майонезом и с луком там, там, или там, жареный с перцем болгарским. Хочу предложить вам такой вариант попробовать. Это чисто корейский салат и mm -hmm. кальмар не салат, ну пускай будет салат. Короче, это чисто корейское блюдо. Его продают э, тетушки на рынках. Корейки, кореянки в таких лотках у них там всякие разные золотоморковка морковка, огурцы, там имбирь, побеги эти имбиря. И вот там тоже есть такой уши свинячие, свины и продают они маринованного кальмара. Мне он очень нравится рецепт, но рецепт они не говорят. Но ну, я залез на корейский YouTube и нашел. Но ну, и хочу сделать и поделиться с вами. Я уже один раз сделал, мне понравилось. Думаю, ну может быть кому-то будет тоже интересно, и кому -то уже приелось обычное закуска из кальмаров что-то хотите новенько попробовать для этого вам понадобятся кальмары ну и кое-что еще сейчас у меня на печке греется 5-литровая большая кастрюля воды для начала кальмаров нужно почистить ну здесь никаких сложностей нету просто в горячей воде под, под краном все это быстренько сейчас сниму штучку красную можно вручную свежих снимать но ну, мне кажется в горячей воде гораздо проще сейчас буквально на 3 минуты прервусь почищу их и мы продолжим. А вода пока нагревается, чтобы закипела. Общем, сейчас покажу, как будем готовить маринованных каймаров. Очень вкусно. Так, ну все, народ еще, почищены. Теперь их нужно порезать. Ну, как их резать? так как вам удобно. Господи. Давайте оторвем хвосты, потому что они жесткие. Сначала покажу. Давайте тушку основную порежу я кольцами они где-то местами порваны кольца будут не совсем кольца ну как получится вот, такая вот. красота так а на рынке скорее всего вы их видели они такие свернутые в трубочку такие как ежики это делается очень просто вот берется хвостик или тушка кальмара и делается надрезы, но не глубокие, а просто до середины. Ну, шестрый. А теперь, вот видите, а теперь в обратном направлении. Там можно под углом, чтобы красивее это было. Ну, это... Хотите кого-то удивить, то, конечно, делайте. А, рассыпалась. Слишком острый нож, но, ребят, нож острый не надо. Видели, чуть-чуть касался, и она разрезалась. Ну вот, суть такая, что там завернется, вот так и будет, такими ромбиками. Опа, вода закипела. Так, сейчас я быстренько их перережу, все колечками, и все. Вон, видите, разваливается. Ну, все тут понятно и просто. старайтесь резать на примерно одинаковой ширины колечки тогда они у вас будут равномерно промаринованы и просолится одновременно если сделаете раз ничего страшного просто маленько побольше времени на это уйдет так друзья здесь у меня просто кипит вода без соли без специи просто вода вот миска кальмаров у меня Вываливаем ее сюда. Оп. Ложку берем. Оп. Специально показываю все в реальном времени, чтобы вы поняли, насколько все это быстро. Все, выключаем газ и сливаем кальмаров. И промываем их холодной водой, чтобы они у нас остыли. Все, буквально 30-40 секунд, не больше. Все, друзья, кальмаров промыл. Просто под проточной водой холодной с крана. Они полностью готовы. Давайте покажу. Вот, если разорвать кармар, смотрите какой. Нежнейший. Все, нет ничего там белого, жидкого. И ну, очень мягкий. Очень. Но ну, сейчас мы его будем еще мариновать. Давайте переложим все это дело в трх, в глубокую, чтобы удобнее было. Так. Переложим сюда карманов. Вот такая кучка получилась. Попробуйте даже для вашего любимого салата с майонезом приготовить вот так кармаров. И вы просто поразитесь. А, хвосты не закрутились. Они должны были так в трубочку свернуться. Ну, видимо, они не закручиваются. Надо тушку нарезать. Так, ну это ладно. Это не про хвосты видео. Так, друзья, давайте сейчас поставим... Подготовим макармар, у нас мариновались. Нам понадобится рисовый уксус. Но если у вас нет рисового уксуса, возьмите обыкновенный 9% разведенный уксус. Мусоринка. Так, Буквально пару ложек уксуса. Мы потом этот маринад уберем. Он сейчас нам сделает свое дело. И мы его выведем. Сейчас, понимаете, дадут тоже сок. Он нам здесь не нужен. Две ложки этого уксуса рисового. И пару ложек. Можно три соевого соуса вместо сахара. Ой, вместо соли. Потому что кальмаров очень не залили, ничего с ним не делали. Так. И Опа. ложку сахара. Все это дело перемешиваем. Сейчас перемешаю тщательно. Так, друзья, пока кальмар маринуется, ну, мне полчасика будет ему достаточно. Так, перемешивать время от времени его. Давайте сделаем сейчас ароматную составляющую. Дальше нам для этого кальмара понадобится. Так, я возьму буквально ну, такого небольшой объем. Ну, штучек. На килограмм кальмара после у меня получается. Делаем там 6-7. 10 короче этих черного перца. Кориандр. Корейская кухня. Кориандр. Много используется где Тоже совсем чуть-чуть. Тут главный ингредиент это будет перец. Больше вот гору. Так. Ароматный. Очень вкусный, да. Перец. Он целый. Пахнет, умашать. Запах, вот отвечаю прям. Не пожалейте, не закажите с интернета. Если не забуду, вставлю ссылочку на сайт, где можно такие заказать. Не реклама просто совет. Это класс Мне не из магазина присылали, мне друг угостил. Столкнем все это дело. Пыль. сейчас я растолку. Вот. Сухая составляющая готова, специи. Берем пока их в мисочку в отдельную. А здесь нам понадобится чеснок. Чесноку много. 3-6 зубчиков. И буквально вот такой кусочек имбиря. Все это надо меленько порезать. А потом еще можно и в ступке для в однородную сухую такую, пасту. Такую. Ну, здесь, я говорю, туловище, думаю, никаких не возникнет. Чеснок берем так ножом раздавили и меленько порубали а потом в мы его еще додаем вот чеснок с имбирем порубил мелко, ну и как, относительно мелко сейчас засыплю все эту в ступку и растолкнусь в ступку чтобы была однородная масса все, вот, получилась однородная масса из чеснока имбиря очень классно пахнет. Так, все помоем. Высыпаем наши толченые перцы. Так. Ну и теперь самый основной ингредиент. Это уже вот такой перец. Это перец для кимчи они используют. Я нашел в интернете, можно его заказать. Без проблем. Выглядит он вот так пачка по килограмму на развесовка идет вот по количеству ну на такой на килограмм формаров я думаю пару ложек будет более чем достаточно но они сыпят ложки 4 но это круповастый я люблю перец но он острый жгучий так все перец пошел перемешиваем все это дело это, наша, это будет заправка уже для кальмаров. Видите, как бы она такая суховая получилась, суховатая получилась. Возьмем, добавим сюда ложку хорошего соевого соуса. Маринуем и в самом дешевом соевом соусе, сюда добавляем уже хороший. И, ребят, куршутное масло, тоже буквально чайную ложку. Вот, все это делать, перемешаем. Все вкусы тут соединятся, поженятся, так сказать. Вот такая красота получилась. Ну, а теперь все дальше совсем просто. Берем оп, глубокую миску. Какую-нибудь поглубже. Сейчас я поглубже миску, минутку. Я чисто для удобства взял поглубже миску. Берем наших маринованных кальмаров. Вот этот маринад, в они нам не нужен. Надо их отряхнуть. Руки я помыл уже раз в 6 или 7, пока это ролик с ним, потому а что -то не Вот. Кстати, ароматная заправочка, вкусно пахнет, но она тут не нужна больше. Она уже сделала свое дело. И повара маринад второй раз нигде не используют, просто поэтому выйдем. Все. Такая вот кучка и пошла наша заправка. Сейчас нужно что-то дело перемешать, ну и естественно дать настояться, чтобы перцы раскрылись, все соединилось, все вкусы, ароматы. Идеально дать ему постоять, конечно, ночь. Что я собственно и сделаю. Но ну, попробуем уже, конечно, сейчас. Смотрите, шикарная вещь. Нет, если у вас нету там этих специальных перцев, возьмите обыкновенный жгучий перец, только поаккуратнее с ним можно переборщить. Поищите, бывает в магазинах паприка хлопьями. Вот возьмите красную паприку и добавьте к ней немного жгучего перца и получите что-то среднее, похожее на эти корейские перцы все. Ну, вообще, конечно, что если вы любите готовить, всем нравится восточная кухня, закажите пачку такого, пачку, такого перца и готовьте уже. Очень вкусные штуки, вот точные. Корейские, китайские, огурцы с таким перцем, просто бомбические. Битый, которые все любят Так, ну все, друзья Вот что у меня получилось Дайте я попробую Ну и это нужно дать настояться, конечно Да, это остро Слегка кисло Знаете, что единственное, что я бы добавил Немного сахара Буквально щепотку еще добавлю Сахар <coughs> будет Более насыщенный вкус придаст Сейчас оно все растворится Все соединится за ночь, настоится И будет просто офигеть Ну вот, ребят Очень мягкий Очень нежный Прям такая консистенция приятная ну и перчик, конечно. Ну тут не не вырви глаз. Просто он чувствуется, да? Так, ну ладно, друзья, что на этом и заканчиваю. Это видео. Сейчас перевожу это банку, уберу в холодильник, настоялась настоялось до завтрашнего утра. И уже завтра уже будет покушать. Ну а с вами я прощаюсь. Пробуйте, экспериментируйте. Вот такая вкуснятина. Получается из кальмаров. Сюда можно добавить корейские морковки. Дверцы болгарского обжари, все что угодно. Но это уже для так сказать, продукта. <с> я делаю для себя. дело по классическому корейскому рецепту. Все, друзья, кому было интересно и полезно это видео, ставьте пальцы вверх. Кому неинтересно и бесполезно, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Ну все, друзья, с на этом. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо и всем пока. Скоро увидимся.